уж говорить, то ведь внутреннего, внешнего не существует. И поэтому а, тебе сказали или сам сказал. То есть сначала оно как бы от, отголоском-то, как будто вот тебе сказали отсюда идет. А когда типа сам, это как, знаешь, это как монетка в копилочку <клёк> плюнулась. И как бы, я так понимаю, и ты называешь это прожил, да? <клёк> да, да, прожил. На, вот. на ощущениях, а, на чувствах. Ну. Единственный момент, что ощущения и чувства, это ведь тоже ум. Ты уже который раз говоришь одну и то же. Перейти вот это. Ты какой черту ты себе нарисовал? Что ты хочешь перейти? Мне кажется, как я почувствовал до этого, э, там, наверное, какая-то идея милости у тебя заложена. Да не так? то, что ми милости. Ну, э, потому что просто... ты еще говорил, что были какие-то проблески, были какие-то состояния. О чем? Вот, вот, Нет, вот смотрите, что прослеживается у многих из вас. Вот вы прям все такие это... Отлично, приличные. Вот у кого-то там вопрос поважнее, чем мы его там. А вот я там столько-то там, погоди, вот, ты, вот сейчас у тебя есть момент, ты задашь вопрос. Все, просто в, в, в, в сознании задается вопрос, происходит говорение, происходит, ну вот такая игра, ум бла блачет Но опять-таки возникает идея, что у кого-то там друг, опять другие пришли. Поэтому здесь действительно, особенно кто долго, нужно вообще все идеи ставить. И как ты сказал, ну хорошо, на это чувство я есть. Но опять-таки здесь же еще идея в распознавании, еще самая обманка идет в чем? В этих пяти органах чувств. Это точно так же, как он оптическая иллюзия неба и тогда получается все идеи о состояниях о чувствах о ощущениях о прожить о пережить они вообще вот ты вообще вне идей вот пустотность она сама и вот она но ведь вылазит опять какая-то идея подкрепленная что что-то пережилось там мастер один так сказал другой так сказал да нахер всех мастеров реально уже чем просто скорее вот всего не... ну, и просто смотрение вот оно вот вот так как есть и вот это и когда ты встречаешься с этой безнадегой особенно кто долго в поиске это это ну, отличное, отличный феномен когда ты искренне сам собой и как говорится феномен увидел буду убей буду вот же прям сейчас